Приветствую вас на канале Максим Черепанова Городе Краснодар. Сегодня мы с вами в частном секторе. Частный сектор города Краснодара. Это у нас в районе Красной площади. Буквально тут 5 минут и будет Красная Площадь. Выезд рядом. Пешком тут до центральной части Красной площади. Дом на участке 4 сотки земли с плодово-ягодными растениями двухэтажный. Вот. Часточек небольшой. Здесь вот заезд для автомобиля с воротами. Он находится в глубине Газ, свет, вода Канализация центральная Пойдемте посмотрим участок Потом пройдем внутрь дома Здесь плодово-ягодное растение Два больших дерева черешни Слива По-моему, груша Виноград Плетущийся Очень большое количество Насаждений. За домом небольшой. Ну, тут для хранения. Дом интересный. Виноград цветет. Участок небольшой, но зеленый. Ну, что, пошлите внутрь дома? Итак, мы входим в дом. Дом двухэтажный. Сразу попадаем в небольшую прихожую. И здесь у нас... Кладовая внизу. Так вот, обувной шкафчик для хранения, зона хранения. Здрасте. Так, у нас коридор. Вот этот коридор составляет 6 квадратных метров. 6,5 даже. Сюда подсобное помещение 2 квадратных метра. Он вообще подразумевалось как туалетная комната. Ну, здесь сделали гардеробную. Длинная такая. Хорошая. Потолки здесь 3 метра высотой. Здесь туалет на первом этаже. Плюс стиральная машина стоит. С этой стороны гостиная. Гостиная 14 квадратных метров. И сюда кабинет с гостиной вход в кабинет кабинет 9 квадратных метров с окном такая вот комната а здесь у нас кухня кухня 13 13 квадратных метров довольно большая просторная из кухни выход на террасу большое такое окно газ двухконтурный газовый котел на отопление на горячую воду зимой хозяйка говорит у нее три с половиной тысячи уходит на коммунальные услуги с это включая газ свет и вода летом в районе полутора тысяч за счет того что нет отопления так поднимается на второй этаж здесь Дому 10 лет, лестница деревянная Небольшая усадка была вначале, а сейчас ну, уже в хорошем состоянии Винтовая, подниматься легко Здесь окно, поднимаясь на второй этаж Отоплительные приборы Сюда мы попадаем, здесь у нас три комнаты спальня и ванна Ванна 5 квадратных метров, довольно-таки большая здесь для белья потолки здесь немножко пониже здесь 250 сюда мы заходим у нас здесь одна из спаленка туда была сейчас это тренажерный зал небольшой эта комната 11 квадратных метров вот эта комната 14 с половиной квадратных метров здесь стоит шкаф купе монтированный и кровать везде пополам ламинат и последняя комната на 12 квадратных метров такая достаточно объемная окна очень большие дом очень светлый теплый и хороший Единственное, дом деревянный и немаловажный факт а где расположение дома вот эти соседние. То есть участок дома находится вглубь туда, вот за этими домами там дорога. Рядом находится НК. вон она, буквально тут 5 меньше километра. И там за этими синими домами две школы, плавательный бассейн. Здесь вот рынок и красная площадь туда дальше. Вот здесь разъем очень хороший, хорошо развитый. До центра города буквально 5 минут езды на машине. Дом этот продается за 6 миллионов 900 тысяч рублей. Обращайтесь, будем показывать. До свидания.